Итак, всем привет! Сегодня я расскажу вам, как правильно и быстро зарегистрироваться на платформу BNX и в данном случае на, площад на новую площадку BRIS. Итак, поехали! Значит, смотрите, вы получили ссылку, да? Где-то вы нашли в посте у кого-то ссылку для регистрации, да? может под видео, может человек дал вам прямо эту ссылку, ваши действия, вы нажимаете на вот эту ссылку, да, Вот давайте вот нажмем, регистрируйся, вот она ссылка, переходим, вы попадаете на главную страничку проекта, у вас выходит вот такая вот регистрационная форма, обратите внимание, сюда нужно ввести ваше имя, вводите имя, я не буду этого делать, так как у меня уже регистрация есть. Я расскажу принцип самого процесса. Значит, Сюда вводите свое имя обязательно. И сюда вводите адрес вашей электронной почты. Обязательно ставим «Я согласен с правилами использования сервиса». И нажимаем кнопку «Зарегистрироваться». После этого, как вы нажмете на эту кнопку, у вас выйдет вот такое сообщение. Тут будет написано, что «Письмо для подтверждения активации» придет вам через минуту на адрес вашей электронной почты, которую вы указали вот здесь. Вот, да? То есть вам нужно перейти в ваш почтовый ящик, который вы указывали, дождаться письмо. Если письмо не пришло, проверьте папку «Спам» обязательно, потому что много писем приходит именно в папку «Спам». В любом случае, буквально ну, в течение 15 минут письмо, ну, буквально 2000, Одна, от 1 до трех минут письмо приходит. Но в течение 15 минут все равно ожидайте, потому что бывает, если сервер перегружен, и до 15 минут это вполне нормально. Вот, если по истечении 15 минут письмо все же не пришло, тогда уже напишите, свяжитесь с тем человеком, который вам давал ссылку, да, или по чьей ссылке вы переходили, он вам поможет разобраться с этой ситуацией. Далее, значит, у вас перейдете по ссылке, у вас выйдет форма для авторизации, то есть нужно будет просто войти, то есть ввести адрес электронной почты, который вы указывали при регистрации, вот, и пароль «Запомнить меня» и нажимаем «Просто войти». Вы попадаете в кабинет свой, Вот здесь сразу первое, что у вас откроется, это вот глобальная матрица у вас будет, да? Здесь есть также, внизу у вас будут выделены площадки, первая площадка за 50 рублей для активации, но это не то, что нам нужно. Наша задача активировать площадку именно Бриз. Что мы делаем? Первое, когда вы попадете в кабинет, да, у вас откроется информация, профиль ваш будет, да? профиль и в частности страничка с настройками что нужно сделать на этой страничке это обязательно укажите ссылку на вашу страничку вконтакте это нужно для того же обязательно чтобы человек, который будет переходить по вашей ссылке, да, вот в кабинет, он увидит, кто его пригласитель, увидит значок такой, я покажу, где он отображается, и сможет с вами легко связаться, если написать вам, да, как пригласитель, задать какой-то вопрос. Вот, также ваш пригласитель тоже сможет легко найти вас в соцсети ВК. Загрузите обязательно фотографию свою, и значит, здесь вот третья строчка, да, сверху, Напишите обязательно свой логин, пропишите английскими буквами. Если вы, ну, то есть свое имя, пишите, ну, только английскими буквами. Если вы, к примеру, ввели какое-то имя да, свое, и у вас вышла вот такая строчка, при обновить информацию, вышла строчка, что данная... Имя уже занято, или такой пользователь уже есть в системе. Что мы делаем в этом случае? Мы просто к имени добавляем просто несколько цифр каких-то и все. И нажимаем обновить информацию. И все сохранится. То есть, как видите, ничего сложного нет. Ниже идет информация о вас. Здесь я рекомендую, как бы, вот ну, своим партнерам заполнить приветственное такое письмо написать для, да, вот, для ваших приглашенных, которые попадают в кабинет, они прочтут эту информацию и им уже более-менее станет все понятно. Нажимаем обновить информацию, информация сохранилась. Профиль когда заходишь в профиль к вам, да, то вот видно здесь вот у меня письмо приветствия, поздравляю, вы зарегистрировались, самый лучший доходный проект в интернете. То есть все, что нужно знать человеку. И вот он, вот этот кружочек в соцсети ВК, то есть моя страничка, по которой человек нажмет и уже можно напрямую со мной связаться. Значит, дальше, что мы делаем? Нам нужно зайти, активировать площадку БРИС. Для этого вверху вот вкладочка, где у вас фото находится, да, с ПК это выглядит вот так, с телефона немножко по-другому будет, но суть та же остается. Вверху кабинет, вот слово, да, выбираете, находите слово кабинет обязательно, птичка в конце слова, и выпадает вот такое под меню, нажимаете, вот видите, глобальная матрица, и ниже БРИС. Вот, нажимаете на слово «Бриз», у вас открываются вот, э, площадки именно э, платформы «Бриз», и опускаемся ниже, у меня уже вот активировано, как вы видите, столы уже, которые открыты, которые закрываются, э, ниже опускаемся в самый низ странички. И здесь вот называются клоны, доступные для покупки. Клон это непосредственно ваша активация считается. То есть вы оплатили 50 рублей, купили первый стол, первую площадку. Это вы посадили своего первого или нулевого клона в систему. Далее, что нам остается делать? Первый стол мы активируем, нажимаем «Купить клона». Я тоже активировать не буду, я просто покажу вам принцип. У вас выйдет вот такое окошко, вот такая форма. Выберите платежную систему. Если вы пополняли кабинет по внутреннему обмену, то непосредственно выбираем внутренний баланс. То есть на внутреннем балансе у вас уже будет достаточная сумма. Внутренний баланс. Или же, если вы без обмена по внутреннему переводу делаете покупку с Pair кошелька, да, вы знаете, что мы деньги в проекте не храним, поэтому покупка тарифов осуществляется непосредственно напрямую с кошелька Pair. Выбираем платежную систему, вот он, Pair у нас, да, вот, и нажимаем кнопочку «Оплатить». Далее у вас откроется вот такое окошко, кто не знал, с, с вот такими вот заполненными уже реквизитами, да, сумма 50 рублей, это еще без учета комиссии. Вы знаете, что по проекту мы ни рубля, ни копейки, ничего не отчисляем, мы оплачиваем только за переводы, то есть комиссию за вот эти транзакции. Здесь выбираем вот Pair, видите, наводите и выходит евро, доллары, рубли, выбираем рубли. И у вас мгновенно страничка сама просчитывает уже с учетом комиссии, то есть уже 50 рублей 48 копеек спишется с вашего пайер-кошелька. Вам остается нажать «Подтвердить», переходите, все, и страничка у вас перезагрузится, и площадка автоматически уже активируется. У вас откроется первый стол, первая площадка «Бриз». Далее, значит, если вы хотите активировать не, не, ту, не одну площадку, да, то есть вы видите, что сразу нам доступно к покупке три стола, то есть первый стол за 50 рублей, второй за 200, третий стол за 800 рублей. Делайте все аналогичным образом. Первую активировали, нажимаете следующую, нажимаете бриз, да? вот как вот через вкладочку вверху открывается вот такое поле, вниз опускаетесь, выбираете в следующую вторую площадку, нажимаете купить клона и делаете все тоже по подсказкам, по схеме. То есть, как видите, все легко и просто. Ничего выдумывать не нужно. Благодарю всех за внимание и жду вас всех на нашей платформе и в нашей команде.